Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И с вами Роман Дусенко и программа «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Сегодня солнечное майское утро, и совсем недавно, по нашей старой доброй традиции, мы бы праздновали Первомай. День труда, весны. И в этот день мы всегда гордились своими трудовыми достижениями, подвигами. Я помню, как мои родители перед Первомаем готовились, и мы еще в школе ходили на эти демонстрации. Основная была задача не столько... И не так политизировано, как сейчас мы это все представляем, основная была задача показать радость. И действительно мы искренне радовались тому, что мы делали очень много хороших вещей. Ведь Первомай для нас, для каждого человека, стоящего в колонии, несущего какой-то транспарант, гордость за свое производство. Я вырос в крупном промышленном центре Дальнего Востока города Комсомольск-на-Амуре и горжусь этим, и горжусь тем, что те заводы, которые работали у нас там, они делали очень много для нашей страны, для нашей родины. Точно так же, как и мой гость, земляк, человек, который также вместе со мной прожил в этом городе и живет, продолжает развивать славу этого города. Иван Лашманов, Иван, я очень рад тебя видеть. Доброе спасибо утро. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно, что пригласили меня на такую увлекательную беседу и на твой проект. Очень приятно. Вот. Я смотрю за ним время от времени, как он развивается, как он имеет масштаб потихоньку приобретает и уже такой коваритный и, можно сказать, уже сформированный. Не убирай далеко. Я правильно понимаю, что то, что ты держишь в руках, можно еще раз, чтобы да. зрители увидели в камере, то, что ты держишь в руках, есть, собственно говоря, вот базовая или базовый такой предмет что ты делаешь вот два слова буквально откуда пришла идея заниматься и создать вот собственную компанию имени тебя ну компания конечно это, скажем, грубовато это мастерская маленькая элитная мастерская которая работает в городе в нашем конце морски на амуре и истоки все пока оттуда но вообще пришла идея ну, как из далекого прошлого, как говорится. То есть были мысли, были идеи, были руки. Все это на протяжении определенного времени как-то готовил что-то работать, что-то и создавалось. Но это было все хобби. Uh -huh. Это было максимальное хобби. То есть для каких-то своих друзей, для каких-то своих товарищей создавал какие-то, ну, как говорится, прекрасные вещи, <laughs> чтобы порадовать тех или иных людей, которые мне дороги. И как-то в один прекрасный момент решил воссоздать а, свое прошлое. То есть, как -то... ты вообще обратил внимание? Ведь ну, на самом деле мы никогда глубоко так не копали. Про, ну, мы в жир обычные... Я всегда, знаешь, я помню, он писал автобиографию. Я вырос в семье служащих. Моя мама учитель, мой папа работал на заводе. Классика. Да. Как ну, ты туда глубоко копнул? Ну, у меня, конечно, э, родители тоже незаменитые никакие. То есть, грубо говоря, у меня отец, а это простой столер. Вот печник, то есть в то время это профессии считались одни и, самые... и Ты видел, как Астребриды. папа своими руками. Конечно, очень много он делал. тоже делал. да, очень Он учил много. тебя строгать там, руки, учил. конечно, конечно, учил. Филик не просто учил и даже, а поучал, даже говорю, неправильно, вот так это надо делать, запомните, в, в жизни пригодится. А одну секунду. Я в своих мастер-классах иногда говорю: знаешь, о эффекте магнита и стружек. И люди на меня не понимают. Я говорю, когда напильником ты железную заготовку а и видишь честно. стружки. А они а что такое стружки? То есть, понимаешь, мы живем совсем другом мире. Так ты пошел. К истокам, Вот основа твоего рукоделия, правильно? Труд, труд человеческими руками. Труд, В первую труд. очередь труд. Почему труд? Ну, он, может быть, не каждый приезжает, и труд он вообще. Любой есть труд, правильно же? То есть думаешь, головой труд, пишешь руками труд. А мой труд более ну, физический, что ли, сказать, более творческий. Вот. И. Начиная с тех истоков, которые ну, от Петра I произошла фамилия, то есть это Лошманов, то есть офф-приставка Лашман, это э, сословие было еще в далекие-далекие времена, в 1718 году. А где жили родители, вот предки твои, где, где вот территориально Территориально, Россию? ну, грубо говоря, это Пензиская область, uh -huh. Пенза, Пензенская область, то есть вот это вот, и оттуда все предки э, начали иметь и свои истоки. Вот. Ну а как по судьбе воли все сошлись в разных местах. То есть, отец там, там, с Магадана, мать у меня с Курска. То есть, и вот как-то объединились а, а, и поучился я. Супер! Смотри, помнишь, мы с тобой начали обсуждать тему нашего выступления. Мы, по сути, готовились к ней целый год. Еще ровно год назад я приглашал себя да, выступить да, да, в проекте да, да, о предпринимательстве уроки российского менеджмента. Я ставлю перед собой цель сделать так, чтобы. Такие люди, как ты, несли гордое знамя нашей Родины, делая так, чтобы жизнь здесь становилась лучше. И в рамках, ты же предприниматель, ты все делаешь сам. Все правильно. И я бы хотел построить нашу беседу в практическом русле, для того, чтобы любой человек, посмотрев нашу программу, мог понять, может ли он это сделать. А я верю, что может. Главное, как ты говоришь, это... Желание. Желание, так конечно. Вот, давай еще раз. Вот у нас будет четыре основных блока. Это откуда взяла есть идея. Какие ошибки они у тебя произошли и как, от которых ты бы мог нас предупредить в, в рамках создания uh -huh. компании? Как тебе удалось стать известным, популярным брендом в России? И четвертое, как ты планируешь дальше развиваться? Вот примерно в таком uh -huh. кругу. Давай тогда начнем с первого. По очереди. По очереди, очереди да. да. Откуда возникла идея создать свой бренд, вернуться к истокам своей семьи? Ну, конкретно такой задачи не стояла. Как говорится, она все само приходит. Правильно же? То есть, если к чему-то просто идешь, или просто даже что-то делаешь, даже если копаешь-то яму, все равно придешь к какому-то забору или еще к чему-то. То есть, грубо говоря, то же самое здесь. То есть, я начал что-то создавать, как я уже объяснял, да, и на каком-то этапе пришла идея сначала сделать что-то более, скажем так, чтобы людям обо мне узнали. То есть я решил ну, сделать непосредственно компанию, грубо говоря, бренд, создал логотип, зарегистрировал. А Какие-то как идеи вот о логотипе? Откуда я не знаю. Но у меня всегда так все время есть. То есть любая какая-то, ну не знаю, компания мастерская, там, у них все равно должен быть свой лейбл. Правильно же, по которому ознают, по которому ориентируется, то есть потребитель, грубо говоря, скажем так, клиент, да. И он должен быть красивым он должен быть созвучным. Что-то, у меня так получилось, что фамилия Лашманов, она имеет а, как бы западные истоки, то есть от немецкого произошел ага. Лашмен, то есть это человек, оттёсывающий дерево, грубо О, говоря, да. А интересно. ОФ это уже приставка, это уже к России пришло. — На секунду, ты знаешь, есть еще один у нас человек в России, который сделал недавно свой герб, господин Олег тиньков но у него там русских идей вообще нет. Рыцарь, в средневековье, Европе То есть у него бренд такой европезирован. у тебя русский. — Нет, я чисто к этому стремился. — И бесит. вот я так пон... скажи, пожалуйста вот вообще вера наше православие она помогает тебе как-то вот вот помогло тебе как-то в этом формировании какие-то образы приходит ли тебе оттуда ну не то что чтобы образы приходили я как верующий человек а я верующий человек и я э, стараюсь в своем ну скажем так бизнесе может быть да грубо это грубо э, не перешагивать и не идти по головам духовность, то есть у меня есть да, духовность у есть это, да это обязательно есть человечность то есть в первую очередь это человечество, чтобы не переступать какие-то пороги не переступать какие-то каноны то есть не переходить грань за невозможного Для... сейчас это стало модно делать что кто-то носит там футболки, крест перевернутый, то uh -huh. есть атеистами считается или еще что-то в этом роде. А, например, тот же самый знак Лилия, который я использовал, и который многие считают, что это французский знак, это глубоко ошибается. Это еще знак а, святой девы Марии. Uh -huh. Он на иконах нарисованный, uh -huh. И мало кто на это время обращает. Многие его носят как -то ромашками, тоже как бы отрицают. Вот, я стараюсь наоборот подходить к этому, ко всему очень Ой, извини, очень много символизма получается, да? да я, у меня Эти. все у меня вообще грубо говоря каждая коррекция она символизирована, то, то есть, есть даже бронза присутствует. Прочесть, что ты хотел сказать? Да, Друзья. у меня вообще винтаж, что грубо говоря это антиквариат называется, так колесо называется антиквариат. Супер, верну нас к истокам. Вот Хорошо. Какой был первый <coughs> продукт, с чего ты понял, да, все, я <coughs> готов идти в это направление? А, ко мне обратился один мой друг, и говорит а, Иван, вот на рынке столько много вот кейсов, чехлов для айфонов, да, а ага, ничего хорошего нету, сделай мне что-нибудь. Вот а с этого иначе. Ты же. уже что-то делал, почему к тебе Я что-то не... Ну как? Да, конечно, что-то делал. У меня там уже были <как> а, какие-то сумки, какие-то ремни, <как> что-то. Но в это направлении у меня было мало еще, потому что я, я думал немножко по-другому. То то есть... А время сейчас же модное. То есть неоткуда человек пришел и, по сути, развернул тебя до да, да, бизнес да, в новое направление. Да, он говорит: вот Иван, ну это же модно, это интересно, <как> это всем сейчас. То есть э, на рынке очень много дешевых, а нужно <как> что-то качественное, красивое. И желательно, чтобы это было отечественное, русское. И она с колоритом этим подходила. Я сделал, создал, а, все, кому он показал, сам по себе все сказали вам. И как-то это завернулось, я думаю, вы уже в соцсеть, как обычно, откуда все начинается-то у нас, да? Там люди подхватывают. Потом... То есть правильно я понимаю, что изначально не было никаких инвестиций ни в продажи, И ни в продажи. Нигде сайт, не было. Ничего. Я делал И все самостоятельно. Я лично все, органично, с нуля. все самостоятельно. самостоятельно. Да, все это было постепенно. Также мы с Филиппом познакомились через эти самые соцсети. А Филиппом, По... я правильно имею в виду, Филиппа Киркорова. Да, конечно, это мой друг, мы с ним уже долгое время, четвертый год дружим, причем плотно. А получилось как? Вот Также Инстаграм, когда только он строился, у него еще было 180 тысяч подписчиков, до сих пор, как помню, сейчас у него 1 миллион вот И я в директ просто написал что вот хочу вам сделать подарок просто хочу чем у него поразил самое главное он не получив еще подарка, берет делает репост на свою страницу точнее пост и пишет мне уже я а я приобрел у дизайнера вашманов а главное говорит у русского дизайнера великого там так все расписал красиво какой-то он может а такой а, чехол и картинка, картинку а я ему еще ничего не дарил я просто ему только дал, ему настолько это все понравилось, и я не удержался, думаю, он вот ты меня подкупил своим вот этим обычно же как вот? дашь-надашь, да, да, обычно же дашь на Даш, да, ты мне дашь, и я тебе точно. А здесь, то э, вели... почему это я Филипа считаю это звездой, э, ну на, на нашем грубо говоря шоу бизнесе это самая макушка, вот. И вот он спустился, как-то и говорит вот Иван, вот пожалуйста репост вот и без он ничего не говорит, просто вот написал и все. И, естественно, я сделал, всё. он потом еще раз гляньте какие коробки, ну, он умеет мыслить в ресторане, он Добровинского, как рассказал, он, он, ну, он же по диске умеет подходить к этому как-то знаете, а, с каким-то таким упоением, Мы уже собрались, чай попели, поговорили в ресторане, собираемся уходить, приходит... А... Забыл фамилию Добровинский. А... А адвокат. А адвокат, да. да. да, -да, -да, -да. И он, если все так открывает и начинает с таким. Упо... Да, а по ним А мне Я аж растерялся. смотри, какие эти свитки, все такое. из тех пор у нас завязалась дружба, причем такая плотная Давай Подведем маленький итог. Вот если сделать вывод из вот этого из этих двух главных аспектов. Первое, ты уже начал что-то делать. Второе пришел человек, который показал тебя на открытую нишу, которая существует. И третье о твоей проактивной позиции бесстрашной написать ну человеку с Олимпа. Как это все, вот, если маленький вывод, для человека, который сидит сейчас в таком же маленьком городе, с которого мы с тобой приехали, так, и может быть даже еще меньше, как, что бы мы могли ему посоветовать, когда у него возникла какая-то идея? Ну, в первую очередь, не останавливаться никогда. То есть э, с первого раза не все получается. И со второго будет не получается, и даже с третьего. То есть если вы э, уверены в своей идее, если вы уверены в своих каких-то э, мыслях и... Не хочете, что, ну, и хотите, чтобы этого чего-то достичь, то есть вы должны по-любому идти. У вас должно быть желание никогда не останавливаться, находить подпитку в близких, находить подпитку э -э, в родных, в друзьях, экспериментировать и также ставить какие-то, ну, для себя какие-то опыты, что это интересно или не интересно народу. Соответственно, если чем больше процент говорит, что это э -э, интересно, тем вероятность успеха больше. Вот. И модернизировать, меняться. Любить критику самое главное. То есть к критике относиться. Э, критике... Как по подарку, да, есть такая книга «Жалобы как подарок. Да, да. Критика это вообще направ... Это вообще критика такая вещь, это э, многие ее не воспринимают. Но критика это направление, э, это формирование. То есть критика она всегда важна. Потому что мы за ну, мы все состоявшиеся люди, мы там все какие-то э, внутри какие-то. Какой-то я есть. Да, этого, да. А? И бывает тяжело переступить. Вот это. Нет, надо прислушаться. Как всегда, к любому слову, неважно человек этот это имеет какой-то очень верх или очень там средний класс, да, к любой критике, потому что в каждой критике есть какая-то доля правды, потому что если он так сказал, значит, кто-то еще так думает. Прекрасно. Отлично, с идеей мы разобрались. То есть мы можем ли сказать, что вот этот пост, он по сути сформировал некую концепцию продвижения твоего бренда? Безусловно, конечно. Что было то дальше? Есть... Вот следующие шаги, вот если такие наиболее важные... Ну, у меня э, цели такой, конечно, не стояло, чтобы конкретно продвигать э, свой бренд за счет э, какой-то аудитории, э, именно звездной, там еще что-то. Uh -huh. Это все более творческое такое... Это порыв души. Да, это порыв души, да, творческое. То есть я к этому отношусь с душой, с добротою и безвозмездно все это делаю. Есть, э, ну, приятно, конечно, когда она еще имеет какую-то отдачу. А в моем случае сложилось так, что это взаимо отношения. То, -то. есть, у тебя получается, выстраиваются человеческие отношения. Симбиоз такой определенный, да. Мало того, он как со стороны точки бизнеса, так со стороны точки и э, человеческих качеств. И все это работает, оно с какой-то, ну, может, прогрессию можно сказать. Потому что я сам по себе лояльный человек, я стараюсь ни в каких конфликты не вступать. И даже с теми, с которыми я звездами даже общаюсь, да, я никогда им не надоедаю. То есть я такой тихий, незаметный, но меня всегда любят и уважают. Ты знаешь, мы с тобой не виделись, наверное, ну сколько? Когда мы с тобой последний раз виделись, может быть, лет... 15 назад. Нет, 15, это точно. Ну, то есть, несмотря на это, мы увиделись, и как будто вот вчера мы с тобой сидели Серьезно, за. Серьезно, да. Стволом. Сейчас мы пили кофе буквально внизу в кафе. И да, складывается ощущения, что ну, прошло немного времени. То есть я подтверждаю это. Еще мне очень понравилось, что ты сказал, что ты очень много разбираешься во всем сам. И тебе, наверное, вот, ну, да, я понимаю, у нас у всех было предпринимательское прошлое. И мы, впрочем, там развивались и делали бизнес в, в, в эпоху постановления рынка, как могли. Но здесь уже серьезный бренд. Что тебе пришлось изучить самостоятельно для того, чтобы двигаться вперед? Ну, самых первых азов, это вообще я, у меня идея была такая изначально, это принципиальность была. Я хотел достичь до определенного уровня, сделать все сам. Все, сам. Это слово сам, может быть, оно звучит как бы так ну грубо, то есть все сам, да, да все я, да, все такое, но это было принципиально. Смогу, если это сделать я, значит, смогу продвинуть и дальше. То есть я отладил все узлы формирования, все узлы, которые могли в дальнейшем двигаться. То есть в современном языке ты создал правильный оптимизированный бизнес-процесс. я в нем, как говорят, пару... О, сейчас позвоню, шарю, <laughs> то есть я, грубо говоря, в каждой вот как еще сейчас у меня занимается, а сейчас у меня уже много людей занимается, э, он не будет мне, как говорится, лапшу на уши вешать, что это вот так. Может? Я это знаю, как это правильно. Можно я прямо сделаю квинтэссенцию? Уважаемые друзья, часто мы думаем, что мы наймем человека и он сделает да, за нас. Да, да. Иван сказал, велик... мне кажется, очень глубокую мысль, прежде чем вообще кого-то нанимать, разберитесь сами. Вот именно, это самое Вникните главное. Вникните туда, это а потом главное. вы сможете… Во, если ты не разбираешься, как ты сможешь контролировать кого-то? Потому что то, обычно люди, которые особенно наемные, они умеют говорить все, что угодно, и, как говорится, льют мед в ухо, и ты думаешь, что все так и есть, а в какой-то этап это все встает, и потом оказывается по какой причине, потому что где-то ты не доследил, не досмотрел и понадеялся на того человека. То есть я потому и все моменты изучал сам, начиная от писания, создания сайта, это 5 языков программирования, которые я изучил за полгода и создал сам. Сайт, то есть эти сопутствующие программы, то есть это Core, 3D Max, то есть такие тяжелые программы, в которых нужно работать. Вот. Не считая там вот это все так и сам Ты счастливый семейный да? У тебя конечно. дети? Как конечно. ты находишь, вот, сколько времени занимает твой рабочий день? Ну, вообще много. Даже семья иногда обижается, конечно. Как трудоголик, да, как любой трудоголик. А, во вот ну, во сколько ты встаешь, во сколько хочешь на работу, во сколько приходишь? А, так как я живу на Дальнем Востоке, да, мой график распит, то есть мой день разбит ровно на две части. То есть, это первая часть, это по местному времени Дальневосточная. — Да, дальневосточная. — Плюс семь часов, да? — Плюс семь часов, это московская. То есть, я сплю два часа, работаю 10, ложусь два часа, сплю, работаю еще 10. Получается, что 4 часа сплю, раздевая их на две части, и в таком я, я, я приезжаю, наоборот, в Москву я тут немножко отдыхаю, то есть друзья, товарищи, все это можно поспать, потому что ну чувствую себя по-другому. А дома нет, там все у меня, но ну, как бы вот строго я стараюсь, так и воспитываю. То есть у меня даже на моей мастерской моем, моем работе все люди я отбираю очень долго, то есть никто не пьет, никто не курит, все семенины. — верующие, да? все, конечно, верующие обязательно, то есть православные, скажем так. Вот это я подхожу долго, почему так отбираю? Потому что я уже буду искать год-два но будь тот человек, который мне нужен. Дай мне, пожалуйста, несколько принципов, которые для тебя максимально важны при подборе человека. Ну, это самые простые, ну, как я считаю, то есть, я не, у меня нет такого конкретного возрастного режима. Но в первую очередь, это нужно посмотреть на человека, то есть, пообщаться хотя бы немножко, это в первую очередь. Но если вкратце так, то есть, ну, обязательно должен быть семенин обязательно, то есть э, если есть семья и дети, а, значит человек уже переживает о семье, значит у него есть какие-то задатки, то есть значит он уже более-менее ответственный, вот. Ну почему не пьет и не курит? Потому что не пьет и не, не курит принципиально. А, принципиально. Даже было у меня один парень работает, он курил, бросил. Но хотел работать а, именно в моей мастерской долгое время, все, не курит. Причем конкретно, то есть все, выпивать не так не будет. Сейчас у меня последний Михаил работает, парень а, экспертизный, молодой. Он ровно год ждал, чтобы я его взял в мастерскую. То есть вот он вот, пришел время, то есть я набираю по мере возможности, когда мне надо. Вот. И он пришел к тому времени, что он будет ждать столько, столько, как надо, и будет работать, вот хочет он у меня, он творческий. Могу вот, ли я делать? тебя спросить о том, что ну, вот, люди со своей стороны хотят, а вот когда ты берешь человека, является ли это для тебя какой-то внутренней ответственностью за человека конечно, и за его конечно. семью? То есть, что ты на себя берешь, какие обязательства? Ну, старое, доброе посольство, мы в ответе за тех, кого приручили. Ага. Для меня это очень важно. Это как в семье. Это вообще массистская это как семья, мы справляем праздники. То есть ты знаешь все его домашние дела. Конечно, детей. Конечно. Не просто даже знаю, да. То есть это. В случае сложной ситуации ты можешь помочь. Я встану в 3 часа ночи, приеду, вот он, грубо говоря, самое простое житейское, несмотря на что, вот мое мастера пробил колесо, встал на шоссе, он звонит мне, я одеваюсь, сажусь в машину, еду, помогаю, все. То так есть я это обязан сделать, потому что я своим примером должен показать, что нужно делать вот так. Если что-то будет, я не то, что говорю, это дашь на Даш, но я должен поставить пример, что если будет нужно нашей мастерской, он дотечется точно так же. То есть какие-то времена, есть же, э, хорошие времена, есть сложные времена, правильно? Да? Мы сейчас живем в таком времени, потому что оно все время меняется. И я должен показать, я даже, грубо говоря, мастерскую могу взять и на все порядок. Беру обыкновенную швабру, начинаю подметать, там что-то убирать. То есть я показываю все, ну я делаю это не специально, это вот смотрите, я это делаю. А это твой позыв? Это да, то есть я вижу, что это... ребятам некогда убраться, потому что заняты работой. Соответственно, я когда прихожу в мастерскую, я не то, что начальник, да, я такой же, как и они, я сажусь за свой стол и что-то делаю. То есть своими руками также.. То есть объясняю... есть что-то, что ты сделал тоже сам? Я, все, я уже до сих пор много что делаю, но мне, грубо говоря, джинсы мои, которые я специально к этой поездке готовил, то есть мои идеи были, я хотел еще до, ну куртку там, костюмцева. Ну, не успел, а, то есть какие-то вещи создаю сам, то есть вот, вот плач, это тоже единственный пока экземпляр, а в двух, а, один у Гена это у продюсера Филиппа Киркорова, то есть он очень давно хотел, у меня такие три телефона, я хочу, чтобы они все лежали там, вот такой вот, то есть я создаю, потому что мне это нравится до сих пор, потому что я это делаю не от того, что это нужно, не нужно, мне это нравится. Дай мне, пожалуйста, тоже Несколько советов или всем нашим слушателям: вот когда к тебе приходят какие-то идеи, как ты делаешь так, чтобы эта идея не пропала? Ты записываешь, ты ее где-то представляешь, визуализируешь. Нет, все в голове. Я не знаю, у меня, ну, по крайней мере, мне мои терабайты позволяют. Ты как-то вот. развиваешь свое сознание какими-то методами, практиками. Нет, не как-то. Вот, ну, как оно? Вообще, существует всякие возможности, да? Ну, каждый человек по-своему уникален. То есть каждый человек, если он работает в своей отрасли, да, вот грубо говоря, я работаю своим, своем закон, да, а завтра мне скажут, вот, Иван, ты будешь депутатом, да, вот мне там будет тяжело. Почему? Потому что это не моя сфера. То есть я должен знать закон определенный, я должен знать то есть, всю Конституцию, ну, то есть я должен заниматься другим. Потому что это уже другая сфера. — Сколько тебе сейчас лет? — 46. — Можно ли сказать, что в свои Полностью. 46, кстати, мы с тобой ровесники, 71-го года уже можно ли сказать, что в свои 46 ты точно нашел себя? Вот, наверное, к счастью, да. Я вообще такой человек, вот маленькая такая ремарка, я не постоянен. Я такой человек, что мне всегда на, не могу стоять долго на месте, мне сегодня на перемен. Я вообще человек перемен. То есть я если, в жизни создавал очень много бизнесов. Если так где, ну она на 45 точно создал, можно книгу большую писать. То есть и всегда проблема номер один. Я если что-то сделал, и она неинтересна уже мне. Я начинаю ее менять. Я ее человеку передаю куда-то, или еще что-то дальше там идет, или просто закрываю. Она мне не интересна, потому что в ней я не вижу больших перспектив. А на тот момент мне было вроде как интересно. Здесь в чем преимущество здесь всегда все разное. То есть я создаю новые коллекции, новые изделия, новые моменты какие-то появляются общение то есть это все работает в прогрессе и оно все время меняется, то есть начиная от того местоположения где я живу, приезжаю туда, люди сами идеи все это работает и мне это интересно, потому грубо говоря я счастливый. То есть, да не грубо говоря, да, то есть это вот и наступит то счастье, <смех>, когда человеку интересно тем заниматься и посвятить свою жизнь, пускай я поздно к этому пришел. Именно все, я, я в свое время думал, что вот это все, что я занимаюсь, да, а это хобби, ну это баловство, грубо говоря. А я время от времени откладывал, то строительством занимался, то какими-то ну, делами еще. И думал, что это вот несерьезно все, Искал в себя серьезно, что-то такое в каком-то великом каком-то деле. Оказывается, все рядом. все рядом. Надо просто обвинуться, посмотреть. Я вообще сделал так, вот у меня есть люди, которые некогда обращаются, как найти себя. Я говорю, это надо, в первую очередь, ну, это мой совет, я так не делал, но это мой совет, я так вижу, что людям надо время от времени составлять список, что ему важно в этой жизни. И обращать на это внимание. И каждый раз его сокращать хотя бы до пяти пунктов. И из этих пяти пунктов потом уже выбирать и определяться. То есть это такой маленький совет. Прекрасно. <свеч> а, невозможно пройти путь к успеху, не споткнувшись или не упасть, какие-то ошибки. Скажи, пожалуйста, вот какие характерные ошибки были у тебя в рамках создания вот этого нового бренда? И каки, от каких бы ошибок ты в совокупности вот через эти расшибки мы могли бы сказать нашим слушателям, чтобы как бы им поступать в тот момент, когда они почувствовали, что они ошиблись, или, может быть, даже избежать этих ошибок? Ну вот на протяжении всей жизни, <къем> грубо говоря, какие-то ошибки были, я имею в виду, в отношении бизнеса. Но в отношении именно бренда Лашманова я вот таких ошибок великий не совершал. Единственное, что может какие-то действия не совсем, а, ну как опять, все же нацелены на бизнес, да? А я человек творческий, да? Я много дел, делаю, которые не приносят абсолютно никаких отдачей финансовой, грубо говоря. Я это делаю просто из удовольствия. Бывает просто я сделал что-то, какая-то там, ну грубо называемая акция, да, она прошла бесследно. Я даже об этом не жалею почему-то. То Ты сделал добро. Да, я просто вот сделал, то есть, и каких-то ошибок великих я не совершал. Просто единственный совет да, людям, что они а, хотят в жизни иметь. То есть, если это цельный бизнес, то это немножко другая сфера. Это надо изучать и быть немножко, ну, грубо говоря, как бы пожестче, что ли. Да? А творческие люди, они идут все равно. От души, от сердца, от головы. То есть, это, они немножко думают по-другому, то есть мыслят по-другому. И таких ошибок, вот, если честно, посоветовать не могу. Единственное, что я могу посоветовать, никогда не лениться. Угу. То есть лучше стать пораньше, лечь попозже. Значит, будет больше сделано, значит, ты в этот день прожил не зря. Соответственно, наступит тот момент, когда ты сможешь расслабиться. То есть у меня, я вот все жду, когда он наступит. Каждый раз он заворачивается, заворачивается все больше. Но там уже в другую сторону, то есть это как комок, вот первый комочек взял, да, вот катится легко, да, но он маленький, а хочется побольше. О, большой, а тяжело, катить-то его. Здесь вот принцип примерно такой же самый. То есть, так что вот главное не лениться. Вот не лениться и все. То есть, я так думаю, что и главное еще мало того, что не ленится, сам еще главное гордыню. Сильно не открывать. Почему? Потому что гордыня иногда а, мешает работать. Потому что люди, вот я встречаю в своей жизни, а, многие люди, а, гордость не позволяет много делать. То есть подойти первым, познакомиться, поздороваться, даже сам, спасись бы, сказать здрасте, сказать. Самые простые вещи, а в общении это очень важно, особенно в творческом. То есть общение навсегда а, стимулирует и продвигает любое, то есть, вот, любое направление, любое абсолютно. Ну вот. Как-то так. Если бы сейчас, вот, я уверен, что нас будут смотреть какие-то молодые ребята творческие, которые ищут себя вот сейчас, в начале своей профессии, или, может быть, даже наоборот, люди, которые жизненно, ну, собственно говоря, как и ты, как и я сейчас, которые продолжают искать себя через это дело. Вот эм, где черпать вдохновение для этих идей, помимо того, вот, что ты говоришь, вот этот список, что нравится, что еще может человека подтолкнуть? найти то дело, которому можно будет посвятить свою жизнь. Ну, ну, я, ну конечно, банальная семья, там дети, по большому счету нужно быть разносторонним. А, вот, ну, не знаю, там люди же разные есть, да? Они берут информацию то с интернета, то с соцсетей. Опять же, и какая стимуляция? Для каждого она же разная, да? То есть, одному скажешь спасибо, да? А ему же хорошо, другому напишешь петицию, как он хороший, а ему все мало. То есть, мы же все настолько вот разные и избалованы по-разному. Но черпать, это, в первом, надо быть оптимистом. То есть, если человек оптимист, ему легче черпать информацию, то есть, вот именно поддерживающую какую-то. Ну и, конечно, все равно родные и близкие помогают. Это все равно же то... Тепло – это тот очаг, когда ты приходишь отдыхать, и где-то тебе помогает добрым словом, да, то есть, что ты утро встаешь более свежий, больше, больше мыслей. То есть, эта вторая половинка должна быть всегда рядом. И она должна всегда а, четко чувствовать, а, многое прощать, <соценно> намного не обижаться, вот. Ну и злоупотреблять этим тоже нельзя. То есть, эта а, вторая половинка, она всегда чувствует очень хорошо, сильно. То есть, вот он, моя половина, вот сейчас я здесь в Москве, да, а она, она непосредственно на рабочем месте. То есть она следит, она смотрит, все это контролирует. Она партнер в бизнесе? Конечно, она мой друг, она мой партнер, она моя жена. Она... То есть, это все в одном. То есть это редкий тот случай, да, когда я э, в человеке приобрел все. Помнишь ли ты тот первый момент, когда вы виделись? Конечно, помню. А что это было, как это произошло? Ну, это, конечно, все банально, но, грубо говоря, это был ресторан. То есть, это куда пригласили меня друзья? А, и, То есть мы посели пообщались. И он говорит: поехали в гости. У меня есть говорит, знакомые, а это, у него там а, тоже была будущая жена. То есть, так скажем, то есть они а, вместе дружили. Ну, приехали в гости. Ну, как обычно, там, с первого взгляда, ну, вроде какая-то симпатия возникла, но с первого взгляда не, не всегда все получается. Да? Uh -huh. То есть ну, симпатия какая-то возникла, но все это как бы так. А -а не то, что холода, да? Ну, как бы, ну, мы же все же джентльмены там. Все, спасибо, до свидания. До встречи. Сколько длится твой конфетно-букетный период? Слушай, у меня самое надолго, где-то год и два месяца. Ого. Я человек... Ну, опять же, смысл в чем получается? Есть же люди, не то что люди разные, а моменты разные. То есть, когда ты видишь в человеке потенциального какого-то своего человека, ты относишься к этому совсем по-другому. Ты старайся не испугнуть. То есть ты успел сразу разглядеть? Да, мне только. То есть, ну, у моей супруги волос волосы ниже колена то есть такой богатый, то есть молодая, красивая. То есть, и самое главное, она была развита не по своим годам. Ей в то время было 19 лет, а мне уже было 35-36-й год шоу. Да. И у нее был всегда. Ну, ну, как сказать, вот ум взрослой женщины. Чтобы сейчас это было как практический совет. Вот как ты считаешь, для настоящего мужчины, какими качествами женщина должна обладать, чтобы стать его партнером по жизни? В первую очередь, в, мне так кажется, в первую очередь, все-таки она должна чувствовать человека. То есть, а, это, знаешь, вот есть плюс-минус, да. Вот Если после один, то идет два. То есть это какие-то моменты, что это на каком-то, даже можно и секином уровне, да. Но мы. А, ну, должны как это быть такая близость именно внутренняя духовная совпадение это как вот пазл совпадает то есть не знаю это, есть чашка должна быть блюдца то есть грубо говоря такие вещи то есть это как-то тяжело даже объяснить но в первую очередь конечно это что нужно должно... мужчина почувствовать по отношению к этой женщине ну конечно любовь в первую очередь ну я не знаю может быть ну много фактов покладистость я не знаю там Какая-нибудь, вот, я не знаю, это такой щепетильный, такой даже можно негативный вопрос, но тем не менее это все в купе, да? Это духовное соприкосновение, так вот. Я не знаю, как это объяснить. Это такой немножко закрытый. Не тоже закрытый вопрос. На самом деле я за это не задумывался Знаешь, вот, за какие качества ты ценишь свою многие говорят, Видишь, как прекрасно, Да, я не задумывался. Я знаю, что у человека смотреть, и она думаю, что у нее улыбка теплая на лице, наверное, сейчас. После такие вещи, это невозможно. Знаешь, вот есть друг, да, ты же не за что ты его ценишь там, да, именно близких друзей, а с кем-то в дворе выросли, да? То есть и он по жизни теперь. часто говоришь, что ты ее любишь. Конечно. Я цветы. Да, дорогая, моя любимая. В прямом эфире для всей страны, как говорится, я тебя люблю и обожаю. Ты у меня самая-самая прекрасная. Спасибо тебе большое. Я тебя целую. Скажи мне, пожалуйста, вот агрегированно, почему семья для человека важна? Ну, это ну, это, это, вообще, опять же, инстинктивно. Грубо говоря, возьмем животных, да, каких-то. У животных, вообще любой животный мир. Они, то есть, если посмотреть ну, на людей, вот, вот, вот это вещи, вот, как мои вещи называют, это для вымпендрёжа. А вы посмотрите любые животные, они же все тоже выпендриваются перед самочкой. Там, я не знаю… Пер... какие-то, да. Брачные. вот это голубей, вот он, танцует? Она же как-то это заценяет, там, он красивее, чем сама пальвиняка, грубо говоря, да. У всех это на инсективном уровне есть. Мы, единственное, что люди могут это как-то приостанавливать, да. Задумываясь бы об этом, что вот, ну, некрасиво там в какой-то обществе, да. Мы все как-то, вот, я не знаю, вопрос пропустил. Все да. Я про то и говорю, что семья, почему, ну, важно, это инсективный уровень. Но он не всех почему-то работает. Почему? Объясню. Потому что многие есть закоренелые остатики. Ну, это может где-то внутри, может что-то в прошлом жизни что случилось. Но для меня, например, почему важно? Потому что это то место, где тебя любят, где тебя ждут, где то тебя уважают, успех, поддерживают. Например, с конечно, конечно. безусловно. Я, я такой человек, да? Я после ругаю, не очень долго болею. Uh -huh. То есть вот с кем-то поругаясь, да, я это очень сильно переживаю. И когда я прихожу дому, домой и, например, буду часто ругаться, да, я буду реже приходить. — Правильно же, то есть, Конечно. Почему? Потому что а, я еще такой характер у меня, то я Овен по гороскопу, да, а, хотя все не преврочусь, что там 12 всего этих и все это как-то глобализировать часть миллиардов под одну 12 То есть, но ну, тем не менее Овны они более-менее такие, а, ну как вот у меня есть ну, с кем, то вот я дружил, да, если я, раз я поссорился, я с ним а, дружить буду, да. Но уже отношения. Отношения будут... всегда будут уже на другом уровне, то есть на ступеньку ниже. Иван, какие назови, может быть, там самые главные принципы воспитания детей? Ну, вот я, ну, не знаю, мне сын уже 22 года, да, ну, он а, как-то, вот он уже вырос, да, уже такой взрослый, уже парень, а я хочу быть самостоятельным, сейчас ко мне в перебирать, перебираться, он хотел бы отдельно, ну, это одна история. И а, воспитание, вот я не ну, как и все нормальные люди, ремень иногда прикладывали, это, ну, это, грубо говоря, русская традиция, что ли, то есть, ну, всего лишь три раза. И он эти три раза помнит. Помнит. Да, и он почему помнит? Мы с ним разговариваем, я говорю, ну как-то вот нас А я говорю, ты помню. Я говорю, а за что? Не пить, не курить, не воровать. И он не пьет, не курит, не воровать. Прекрасно. То есть я не спорю, что эти методы не совсем современные, не совсем гуманные. Но а, ребенок-мальчик, я потому что сам... Мужчина, был Это мужчина да. Мужчина, да. А, к нему по-другому не достучаться. Почему? Потому что это экспрессия, это молодость, это сила, это, это э, какая-то вот не, неуобузданная сила. То есть ее надо как-то обуздать. Когда, грубо говоря, вот идешь, да, о чем-то думаешь, и кто-то тебе что-то сказает, ты не понял. А когда кипят болью тебе, ты помнишь. Ну правильно, же, на посозании уровне. Абсолютно Ты знаешь, мы сейчас Еще по правду. Я не просто еще когда воспитывал, он, грубо говоря, ремнем. Мы после того процедуры, ну, хоть и жесткой, но мы минимум как час беседовали. Разговор. Разговор. Обязательно нет, нет, нет. разговор. Можно просто разговор, но есть выпиющие моменты, почему он это совершилось, то есть это после чего-то. То есть мы сидим, объясняем, что это не просто у меня было какое-то зло на душе, и я просто вот выплеснул ее. А мы сидим, разбираем ситуацию в целом. И это минимум как час мы должны понять, и он должен понять и прийти к тому, то, что это было правильное решение. То есть не просто папа злой пришел, да? Да, и он там да, один я... на тебя. Да. да. А мы сели и разобрали. Мы еще утром встали и еще раз. Закрепили, ты понял, почему это папа сделал? Ты почему? То есть саму ситуацию понял. И для того, чтобы ребенок реально понял. И шепот это осталось на всю жизнь не из-за того, что я зло выместил. Слушай, очень классно. У меня тоже сын, ему 10 лет, я вот сегодня в школу его отвозил, и мы с ним тоже. Я стараюсь каждый момент, когда я с ним вдвоем тоже побеседовать. И, как ты знаешь, я слушал какой-то налог очень интересного человека, и он сказал очень правильные три вещи. Настоящий мужчина должен очень сильно думать всегда. И если он обдумал, то только тогда сказать. И вот если он уже сказал, обязательно сделать то, что сказал. И вот мы сегодня с сыном обсуждали, почему так важно хорошо думать. Почему нужно говорить только то, что ты обдумал и почему обязательно для мужчины важно держать слово? Если ты уже сказал, ты это должен сделать. И вот этому маленькому человечку 10 лет я тоже пытаюсь, вот знаешь, передать это тоже. Это очень важно. Спасибо тебе это за вопрос. Это очень важно. Это самое интересное. ты правильно делаешь, потому <клышко> что ребенка формировать нужно заранее. И чтобы он понимал именно ценности и каноны, которые сейчас ты ему привадишь. Потому что он сейчас губка впитывает. Здесь как удивительно, мы начинаем о бизнесе, да, а возвращаемся к истокам. Если сформулировать вот такой вывод, второй вот этой большой части, что успешный человек в бизнесе, он успешен тогда, когда у него базовые вещи, ценностные ориентиры выстроены правильно. Это семья, жена, воспитание детей. Конечно. И тем самым он транслирует и на своих подчиненных, беря за них ответственность. Конечно. И принимая в команду только тех людей, которые для него, безусловно, близки по духу. И он готов с ними разделить и радости. И горестью. Потому что когда ты предлагаешь что-то сделать или как-то это, чтобы это выглядело, ты должен сам соответствовать. Потому оно должно быть у тебя сформировать в первую очередь это твоя ячейка, соответствия. То есть ты как управление, да, то есть как управляющий, а у тебя должна быть семья грамотная, чтобы не было так, что я тебе советую, ты должен быть таким, а сам я другой. Правильно, Завершая нашу тему по бизнесу, давай поговорим немного о будущем, помечтаем. Вот каким ты видишь свой бренд, свою компанию, себя, там, не знаю, ближайшие 5-10 лет? Как бы ты хотел, чтобы твой бренд развивался? Что, какую идею в России, вот в нашей родине он должен нести? Чему он должен служить? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы это был бренд с большой буквы, и не именно, чтобы его знал весь мир, да, именно, а чтобы определенные круга, потому что, ну, когда переходишь на другой уровень, то есть это, грубо говоря, не масс-сектор, как его правильно это назвать, такой премиум сегмент, да. Да, чтобы применить сигнат, ну, чтобы, опять же, не переваливать его и не распыляться на все, что можно было быть, да, то угу. есть это очень тяжело, потому что это должен быть завод, фабрика и тому подобное. То есть, и... Чтобы не было размывания бренда. Конечно. И когда в 2014 году я получил письмо от президента, благодарственное, то есть за вклад развития народного ремесла, у меня открылись второе дыхание, грубо говоря, и у меня появились всегда новые идеи то есть с тех пор я их воплощаю потихоньку, то есть это награда, она из самых дорогих, и мне она везет на самом почетном месте. И я решил, ну, для себя внутри пока постепенно разрабатываю, иду к этому, то есть, ну, фирменные бутики это одно, то есть это все, это составляющие. Ну, хотелось бы сделать, чтобы это было какое-то фундаментальное, то есть это какое-то такое вот, составляющая, чтобы э, люди могли гордиться этим. Не только я, не только те, у меня работают, а в ответ на западные какие-то определенные бренды, да, что у нас есть тоже вот такой бренд, который отвечает тем же самым стандартам, а в некоторых случаях еще и лучше. Потому что на сегодняшний день, то есть, грубо говоря, те награды, которые я получал за рубежом, международные, и те критики, и те, кто знает меня, то оценивали это. То есть вот даже Филипп, когда первый раз меня увидел, говорит, Иван, я повидал на этом свете немало. Вот это лучшее, что я видел. То есть, а Филипп это тот человек, который реально, то есть, он был везде, знает все, им дарят такие изыски. то есть. И это тоже меня вдохновляет, потому что я знаю, что я на правильном пути. И я думаю, что э, я не хочу, чтобы это была глобальная корпорация или еще что-нибудь. Она оставалась ну, на каком-то определенном своем уровне, ни больше, ни меньше, да. Но дать пример тем людям, которые тоже развиваются, что можно любую мастерскую, самую даже маленькую, Сделать элитной, сделать ее известной и сделать ее, чтобы люди гордились. То есть это не обязательно какие-то заводы, не обязательно бешеных денег вложений. Это максимально нужно желание идея. Все, и в этом направлении только и продвигаться. Прекрасно. И вот если бы ты еще помечтал, как бы ты видел, вот, эм, что должно, какую идею несет твой бренд? Вот человек, обладая, покупая изделие твое, вот что он должен чувствовать? Ну, в первую очередь, тепло, ручного труда. <смех> То есть это создавалось непосредственно руками. Ну, все равно гордость. То есть, вот, например, последняя коллекция у меня с орденом Варва, да, а, это истинно конкретно русская, то есть и в нем вложено все, что и я знал историю вот, до 17 -го года, то есть это вот мне нравилось, то есть этот орел двуглавый, который Николай II, то есть, то есть я хотел это обуздать, чтобы чтобы а, не просто это было атрибутика какая-то, да, а, там, не знаю, на одежде еще, а чтобы это было а, немножко, ну, вот, в нее вложен сакральный смысл, который человек несет, и который с гордостью мог нести эти вещи, то есть самый простой там, кейс от телефона, но он им гордился, что это сделано было именно мастерами российскими. И именно не просто с какой-то символикой, еще что-то, а это было все обыграно настолько, что это символически несет сакральный смысл всей истории России. И ты в руке держишь, не знаю, вот у меня заказывают, в Саудовской Аравии заказ был. То есть именно из этой же коллекции, а, и причем это именно... Те люди, которые там живут, не русскоязычные. То есть мы долго переписывались, на английском ломаном, но я на ломаном, пока мы там друг друга все это поняли. Я не знаю, для чего он заказывал, потому что тяжело выяснить. Но он заказал целую партию, то есть всех изделий по чуть-чуть. И в Сарудовской Аравии, я не знаю, что он с ними там делает, но видно, с ними как-то ходит или кому-то дарит. То есть ну, это та страна, которая вообще закрыта для России, грубо говоря. То есть я не беру там Японию, Германию, нас со всего мира заказывают. Вот. И я так думаю, что в ближайшее будущее э, эта коллекция разрезится еще больше. У меня есть там ну, новые идеи, то есть это настольные предметы, то есть это орлы, то есть это у меня там ну, глобальное, То есть это, это все это именно из бронзы, все это такое колоритное. Чтобы человек, подарив или поставил себе на стол, он чувствовал Ну, не знаю, как вот вся Россия большая, да, такой вот вес, что это вот реально гордость, та, которую. Вот Россия несет, которую массиская наша, несет тепло, уважение. Вот, мне кажется, это все должно быть в одном целом. Что такое для тебя Родина? Ну, Родина это то место, которое тебя любит, ждет. Где тепло. Не знаю, родина, вот я уезжаю, куда-то ну, отдыхать в любой. Он вот последний раз во Вьетнам ездил. Ну, хорошо. Вот, ну, 20 дней проходит. Не хватает снега, вообще ничего, все не так. Сначала приезжаешь, вроде хорошо отдыхаешь. Через 20 дней все не так, все не то, все надоело. Хочу домой отдыхать, надоело отдыхать. То есть, это родина, там где то родился, там и пригодился. То есть, это по моему поводу. Я почему из Концомольска не уезжаю, меня сюда тоже зовут, мои друзья. Хотел, что поможем, поставим, все сделаем. Москва немножко город сильно сумбурный. Сильно такой суетной. То есть, я э, родина считаю, то есть э, родина вся большая, но есть у каждой в родине есть маленький какой-то квачочек земли, где ты все время живешь, где ты все время существуешь, где тебя этот квачок земли обогревает теплом и ждет. То есть это вот у меня концемыс на амуре. То есть это э, непосредственно моя... Хотя я родился в Магадане, Магадан у меня в оснах иногда снится. То есть, это вот Бухта Нагаева это все как пароходы, такая романтика, можно сказать. А это вот качок земли, который, я не знаю, даже говорят, мы ну, комары у вас там, да мы их не замечаем, мы там с ними родились. И Родина все это как духовная, как вера, то есть это вот своя душа, то есть она присутствует здесь, как душа всей планеты, да, и она тебя незаметно как-то, не то что манит, да, а зовет все время. И ты на каком-то сильном уровне, где то долго побыл, а хочешь домой. А дом это как вот семья, это как жена. Родина то же самое, это жена, семья, только немножко поглобальнее еще. Крестный. Так что вот, родину не променяем ни на что, это Прекрасно. наша семья. Незаметно наше время пролетело. Очень быстро. Да. Да. Скажи мне, пожалуйста, вот такой последний вопрос к тебе. В чем секрет твоего успеха? В чем секрет Ивана Лошманова? Ну, как всегда, секретов таких особых нет. Он самый простой, его все знают, но мало кто им пользуется. В первую очередь, конечно, никогда не останавливаться, никогда не лениться. То есть это самый простые, житейские. То есть всегда быть уверенным в том, что ты делаешь. То есть всегда на 100%. Если ты начал сомневаться, значит будут другие сомневаться. Если дал ты повод самому сомнению себе, значит дашь повод и другим сомневаться. Ну и самое главное, вот, я, не знаю, я в своей жизни максимально убрал телевизор от себя. То есть я смотрю только новости. А это 10 минут, не больше. Все, достаточно, я получу эту информацию. То есть развлекательные программы с семьей. То есть <coughs> uh, убрать те предметы, которые отвлекают тебя от основной идеи. Я понимаю, что соблазнов нынче в жизни нашей очень много. Хочется и туда, и сюда. Это мешает по-любому развитию. Если вы хотите что-то развить, это мешает. Вы можете развить, а потом пользоваться уже телевизор, все, что угодно, когда поедет свободное время. Главное, не лениться и быть целеустремленным. Спасибо тебе огромное. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Наша программа подошла к концу. И я с чувством великой гордости за то, что я знаком с тобой лично, Спасибо за то, что тебе. мы с тобой жили в одном городе. Я рекомендую всем вам обратить внимание на этого удивительного человека. Сегодня мы развиваем предпринимательство. Мы говорим о том, что нужна предпринимательская идея. Нет лучшего примера, чем показывать наших русских людей, наших людей, которые в России достигают своей собственной величины за счет труда за счет человеческого ручного просто труда труд. и я предлагаю вам всячески приглашать Ивана на свои мероприятия Общ обращайтесь ко мне обращайтесь к нему напрямую мы вам поможем все это организовать буду рад если его идеи его светлый образ и его коллекции будут помогать Большое нам спасибо. строить нашу родину и делать мне тролучки. тоже было взаимно очень приятно пообщаться очень мало, конечно, времени, но задели самые интересные такие моменты. И я также хочу пожелать твоему проекту больших высот продвижения, чтобы оно было жив вечно. Спасибо. До новых встреч, друзья. С вами был Роман Дусенко на «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрик. Пока.